Вадим, уже приступаем к работе, чего нервы, чего нервничаем? У меня же обед, но я же попросила, я скажу, что вы хотите, сейчас уже сажусь и буду, куда сейчас поворачивать? Хорошо. Хорошо, не переживайте, все сделаем, чего нервничать. Почему? Ночь впереди, Выб... выборы идут. Ну, уже не боишься, Нормально, классно, да? Да, тут вообще романтика. А летом, когда жара в кабине, ты поднимаешься наверх, солнышко светит, ложишься за загораешься. короче все что связано в мира майна поворот женская. Сейчас как бы больше и мужчин уже работает. Но мне моя работа очень нравится. Не знаю, есть другие специальности, но я люблю свою работу. Нравится высота наверху и дышать легче. но не знаю, сколько это у меня будет, но в данный момент я люблю. Я выбрала свою специальность еще в 8 классе. Когда мне было всего 14 лет, 15 лет, я выбрала эту специальность. Значит, Стрела у меня 60 метров. Мы строим жилой дом 105-квартирный. Уже заканчиваем. Как бы сейчас у нас уже крыша. Сегодня последний день. нормально а красота какая видите да вот это дом он описывает 52 это 12 лет назад я его вот достал а живу я вот в этом общежитии на пятом этаже Время значит в кабине что у нас находится контроллеры вот это вот у нас идет майна вира вот это у нас аварийный, линейный сигнал. Вот. С этой стороны у нас второй контроллер. Это у нас каретка и поворот. Здесь печка и дворнички включаются. Это концевичок. Отключается кнопочка. Это тормоз. Вот это у нас идет компьютер, который указывает вылет стрелы, сколько нам нужно проехать, это ну, указывает у нас в стрелы. Вот это вот у нас рация, по которой мы держим связь с нашими стропочками. Вадим, выйди на связь, Вадим, как слышишь? Я на связи, давайте, Петровна, поворачивайтесь сюда, где мы брали той. Давайте, Петровна, на тяжечку. У нас у каждого крыновщика разные разряды. Вот у нас mm -hmm. самый минимальный разряд, mm -hmm. этот четвертый, самый высокий, а шестой вас? Шестой. Ну как бы не сложно сидеть и переключать, но работа ответственная. Проходим медосмотры, проходим психолога, нарколога. Потому что есть же такие, которые употребляют алкоголь, ну, наркотики этот, этот, сказал, да и ну, больных много пыли, нужно смотреть чтобы человек был здоров с давлением здесь работать никто не будет этот сердце, нет, зр, зрение очень такое посаженное тоже нет, не запрещается нормально это идет у нас груз низ. это такие команды которые знают строители, крыновщики, стропольщики. Мало кто знает, говорит, давайте до низу, до верку. но эта команда неправильная. Есть команда Майна, есть команда Вира. Вира – это верх, Майна – это вниз. Вира, Вира. Кстати, полная Вира, потом. Вадим, а ну скажи, пожалуйста, а сколько стоит квадратный метр в этом доме? 50 тысяч гривен. 50 тысяч ривен, да? И все продано? Ну да уже, там ну, вообще и мелочи уже осталось. Вы говорили уже все. Пять наших этажей уже забрали под офиса, и они уже все проданы. И в рыбочной квартире тоже все проданы. Похватались, да? Вот видите, так что дом здесь хороший. Хотя рассказывают, что это он построенный еще раньше когда-то. Кладбище какое-то было. Мне говорила, однако, наша коменданта вот как так жить вот на таком месте говорю, ну так это когда-то было а сколько любви сколько труда здесь сложено в этот дом так что я думаю здесь жить будет очень здорово и люди будут жить и наслаждаться своим жильем сейчас я им скажу почему они бискаски наши ребята Так, ребята, почему без казок? А ну каски оденьте! Каска, дела. Видите, какие у нас снимают. А без касок работать нельзя. Нарушение техники безопасности. Давайте Давайте полный Раньше мы работали, но это, конечно, при союзе было. Восьмичасовой рабочий день У нас два выходные было Суббота, воскресенье И а мы так Ну как и платили нормально У нас были ночные У нас за высоту платили У нас э, давали отпуска Вот Ну а сейчас ничего такого нет Вот э, в декабре месяце Организовали крановщики Свою про я очень рада, и у нас, конечно, сейчас там не очень много, но хотелось бы, чтобы вступали в наш профсоюз, и это защита для нас, потому что каждая фирма хочет обмануть крановщика, не доплатить, вот или в случае несчастного случая тоже там Сказать, что где-то он упал, не знаем где. Не защищенные одним словом. А профсоюзы, они как бы уже знают законы, там юристы есть свои, знают охрана працы тоже там присутствует, которая может рассказать, подсказать и защитить Крыновщика. Ну, нас народ не верит сейчас. Все боятся. Не хотят. Но я думаю, что скоро придут все сюда и будут все в профсоюзе. Мне все интересно, везде хочется узнать что-то, увидеть, услышать. и Вот учиться тоже мне интересно. Я хотела пойти на охрана труда. Это вообще красота, думаю. Тут порядки строить этих... Прорабов на место, раз я показала, вот не положено, то, что говорю, еще не понимают. Это надо еще показать удостоверение и сказать, вот, вы учились где-то, не учились, а что нельзя этого делать. О, ну, тогда может будет доходить до них. Ну все, и пройти таких посетить. Закон Руки было... Да, руки прям холодные. Да, Расстроилась, Нюся. Все хорошо. Пазлик надо еще сложить. Все. Успешно сдали все экзамены хорошо. и в ходе проверки ваших знаний без вычетку а, выявили задовольные знання і по результатам перевірки знань, а, а, от все документальне підтвердження того, що ви пройшли навчання і перевірку знань і маєте право по нашей 41 стадії всім інші взаємодівати громадській контроль і приймати участь у будь-яких а, комісіях, а, вирішити питання і такі інші представляти интересы ваших представники член это членов просто Здесь еще, да? Mm -hmm. Закончили. Первая выступает, да? Что ж нам? Первая... Стежан? Mm -hmm. да. Стежан. Готова первая выступать? Давай, все. Кинем. Я все-таки думаю, давайте вот это там видео, например. Почему бы и нет? Ну да, интересно, посмотрит, тоже услышат, а еще да. посмотрят. Это наше Значит, начнем мы с этого. Это вот бастовали у нас ребята, отстаивали э, расценки. Если просто Можно, а этот туда. А не наверное. А -а -а. Хорошо, можно, Проносите давайте. говорит вот, по задолженности зарплаты, и вот проспилка помогла, и они отстояли свои. Вот, э, хорошая да, история, как пример того, что в принципе это все не бессмысленно, что это, да, да. добиваться своих прав можно. Это последний ага. снег, Это Киев. У нас погодка сегодня снежная, но в работе она нам не побегает. Ну, так что я, хорошего, я желаю вам больше выехав. Как много крановщиц вот, ну, в Киеве, да, на киевских стройках это женщины. Это половина. И, и как бы какое все-таки, вот вы говорили, что на стройках все-таки люди разные есть, да, а какое отношение? Как бы, нет ли, ну, как бы, нет ли какого-то пренебрежения, не знаю. Не знаю, меня ценят. Даже называют богиня. Раньше была молодость и принцесса, королева, но сейчас я богиня. Ну, я так думаю, что, профессиональный был... рост, ну, да. Меня... <смех> Все-таки у меня уже опыта около 30 лет стажа. Так что я работу знаю четко свою, я ихнюю работу знаю, я им рассказываю, как нужно цеплять, куда нужно переместить, как слаживать, потому что это у меня перед глазами, и мне лучше видать. И ни одна бригада у меня была под краном, и ни одна организация. Вот. Так что мне даже не надо уже ихний начальник, вот это он, ну, если киши не поднимаются наверх, ни бригадир, ни мастер, ни прораб не поднимается наверх. Я сижу и командую, давай вот этот, тот щит, тот щит собираем, вот эта стеночка сюда, вот это туда. Сразу, бывает, если новые, они не слушают, не слушают по-своему, а потом увидели, о, да, Галина Петровна, вы правы, ну так вот надо. Вы извините, может, не так говорила, потому что первый Я раз, не раз не. без подготовки и, как бы сказать... Так вы себя хоть бы засняли. На себя посмотрели, где вы были. мамки отправьте. Мама скажет, ой, шо, доча, Чо туда полезла? А як бы упала. Ну. с сыном вдвоем живем и помощи нету и не было ниоткуда бабушек, дедушек не стало а мы что, мы сын еще в школу ходил мне приходилось работать очень много да и сейчас работаю потому что жилья своего как бы до сих пор не заработала очередь стоит, как говорится сапожник без сапог и мы ждем свое жилье это еще 80, 86 шестой или седьмой год я стала на очередь. Это до сих пор жду. Сына уже 25 лет, а еще сына не было. Покойный муж ездил в Чернобыль в восемьдесят седьмом году. Возил рабочих на автобусе до самого реактора. Вот тоже льготы у него были, тоже он остался на очереди. И в прошлом году он умер Очередь осталась Здесь не заработаешь Здесь только так покушать Одеться И заплатить за квартиру Все Вот это наши заработки Рабочий день 12 часов Сейчас Вот я лично работаю больше Потому что мне надо работать Если я буду меньше работать Нет смысла здесь быть чтобы все заплатить, это приезжать просто только поработать, оплатить все и сидеть без денег. Приходится работать больше. 70 гривен и час. Что такое 70 гривен час? Это совсем мало. Когда-то Украина была самая богатая страна. Я никогда не думала, что я вырасту и буду вот так вот жить. Доброе утро! Алина Петровна на работе. Иду на работу. Всем хорошего дня. Берегите. Я вас люблю. Пока-пока.